И сестры. В эфире беседы о православии в начале было слово. С вами Евгения Мягкая. Мы сегодня завершаем разговор о преподобно мученице Евгении. Две передачи у нас они уже вышли. Сегодня мы поговорим с вами о том, как она сподобилась мученического венца. Итак, после. Смерти епископа Филиппа, Клавдия, Евгения и ее братья Сергий и Авид вернулись на родину в Рим. Очень скоро римское правительство отправило Сергия и Авито правителями в африканские колонии. А Евгения вместе со своей матерью Клавдией стали заниматься благотворительностью в Риме. У них было большое имение и много денег. И они стали заботиться о вдовах, сиротах. А также в своем доме они собирали желающих принять крещение. Клавдия окормляла жен и вдовиц. Евгения учила Евангелию дев. А пруд и уже не рабы, уже друзья Клавдии и Евгения, наставляли в святой вере мужчин. В то время в столице проживала юная девица из царского рода Васила, осиротевшая после смерти своих родителей. Опекуном Василы был назначен ее дядя Элем. Васила была обручена императорами с юношей по имени Помпей, известным своей храбростью и знатностью. Но брак отложили до ее совершеннолетия. Часто слыша о чудесах, творимых силой Христовой, а также о девственной и целомудренной жизни святой Евгении, Василова сгорелась духом, ибо Господь таинственными путями призывал ее к своему небесному чертогу. У нее было два желания получить достоверное знание о Христе и увидеть Евгения. Но пойти к ней она не решалась из-за страха перед женихом по причине начавшегося гонения на христиан время. И кроме того, она понимала, что ее дядя Элен ни за что не допустит, чтобы она пошла в дом к христианке. Поэтому Васила послала преданного слугу Евгении с просьбой написать ей о Христе и научить как должно веровать в Него. Просьба Василы очень обрадовала святую Евгению. Но поскольку письмо не может так мучить Вере, как живое слово из уст человека, блаженные Евгения и Клавдия решили послать к Василии Прота и Акинфа. Прота и Акинф в рабской одежде пришли в дом Василы, и она приняла их с великой радостью, как апостолов, Христовых. Ни у кого не вызвало подозрений появления акинфа Ведь они по своему происхождению были рабы. А рабов тогда можно было и дарить. Поэтому то, что Евгения подарила Василию своих рабов, в общем-то, первоначально не вызвало никаких подозрений. Днем и ночью со вниманием и умилением Васила слушала их и всем сердцем уверовала в единого истинного Бога, Создателя всего. Папа Римский, святейший Корнилий, тайно пришел ночью и крестил ее. А вскоре дядя Васила Элен обнаружил то, что его племянница стала христианкой, что ее крестил Корнилий. Он тоже услышал о Христе и вскоре уверовал. И теперь под его Покровительством Васила могла каждую ночь беспрепятственно видеться с Евгением у себя в доме и наслаждаться душеполезной беседой. Благочестивые римские христианки находили душевный покой у святых Клавдии и Евгении. Они молились, славили Бога и пользовались богослужебными текстами, которые посылал в дом Клавдии блаженной корнили. Воскресным утром, когда пропоют петухи, Святейший сам приходил к ним, крестил новообращенных, совершал божественную литургию и всех причащал святых христовых тайн. Так церковь Божия умножалась и процветала среди гонения, как лилия среди тернии. И как много обратили к Богу святые Евгения и Васила девиц, святая Клавдия, жены и вдовиц, а блаженный прот и мужей. Гонения начались на христиан в этот период еще яростней. Почему это произошло? Дело в том, что тогда Рим и его окрестности охватила эпидемия моровой язвы. И чтобы справиться как-то с эпидемией, римские императоры издали указ всем собраться в храме и принести очистительные жертвы Богу Аполлону. Христиане, разумеется, отказались приносить жертву. И тогда их стали подвергать преследованиям и мучениям. Евгения и Васило почувствовали, что скоро гонения коснутся и их. Уже выслали из Рима святейшего Корнилия, который погиб в ссылке далеко на окраине Римской империи. Евгения и Васила стали ободрять друг друга, призывая к подвигу ради Христа. Господь открыл святой Евгении, что Васила скоро примет мученический венец за свое девство. И она сообщила ей об этом. «Меня Господь тоже известил», — ответила Васила. «Ты получишь два мученических венца. Один за скорби и напасти, перенесенные тобой в Александрии, а другой за кровь, которую ты прольешь в страданиях за Христа в Риме». Преподобная Евгения подняла к небу руки и произнесла. Господи Иисусе Христе, родившийся от пречистой девы для нашего спасения, приведи в вечное царство Твоей славы всех окормляемых мною непорочных дев. Затем она стала утешать дев, сообщила им скоро, что скоро они расстанутся, и призывала их быть мужественными и, если нужно, смело пострадать за Христа. И вот однажды. Одна из рабын Василы отправилась к жениху своей госпожи Помпею и сказала ему, «Господин мой, цари обручили тебя с моей госпожой, и ты более шести лет дожидаешься ее шесть совершеннолетия. Но я думаю, тебе уже не придется вступить с ней в брак, ибо ее опекун Эллин — христианин, и сама она всей душой обратилась в христианскую веру. И теперь гнушается не только тобой» но и всем мирским. Евгения послала ей под видом рабов двух волхвов, которые так околдовали мою госпожу, что она почитает их как владык и готова целовать им ноги. Рассказ рабыни сильно разгневал Помпея. Он тотчас отправился к дяде Васила Элину. «На этих днях, — сказал юноша, — я решил вступить в брак, поэтому позволь мне повидаться с девицей, которую непобедимые цари даровали мне в супруге. Элин сразу догадался, что Помпей узнал об их обращении к Христу и ответил. Мне было доверено опекать Василу, и я растил ее и заставлял жить по моей воле, пока она была маленькой. Но теперь девушка достигла совершеннолетия и вольна поступать, как ей угодно. Ныне не в моей власти позволить тебе увидеться с ней. Это зависит только от ее согласия. Тогда Помпей направился к дому Василы, стал стучать в дверь и велел привратнику сообщить о его приходе. Но Васила не впустила Помпея к себе. «Не подобает юноше», — невозмутимо ответила она через раба, — «вести беседы наедине с девицей. К тому же я не знаю, с каким умыслом ты, Помпей, пришел ко мне». Помпей был сильно оскорблен ответом Василы. Он понял, что девушка отказывается от брака и упросил знатнейших вельмож пойти с ним в царский дворец. Там Помпей бросился к ногам императора с жалобой на свою невесту и на Евгению. «О божественный царь!» — сказал он, — «ради нашей империи и благосклонных к нам богов изгони из города христиан, проповедующих веру в нового бога Христа. Издавна люди, именующие себя христианами, наносят вред нашему народу, они попирают римские законы, презирают отеческих богов, как суетных идолов, сотворенных человеческими руками, и посмеиваются над императорами. Теперь христиане посягают даже на законы самой природы. Запрещают брак, не позволяя невесте выходить замуж. Если не станет браков, то не, будет, не будут рождаться люди. Здесь все точно Помпей наговаривает на христиан. Христиане никогда не запрещали брак. По словам святого Иоанна Златоуста, кто осуждает брак, тот сокращает славу девства, а кто одобряет брак, тот возвышает девство и делает его более дивным и светлым. Брак есть добро, потому что сохраняет людей в целомудрии и не дает им погибнуть в прелюбодеянии. Брак укрепляет и исправляет готового пасть. Но на что он тому, кто стоит твердо и не нуждается в помощи брака? Здесь брак уже не полезен и не необходим. Он даже служит препятствием для добродетеля. А по поводу слов Помпея «если не станет браков, то не будут рождаться люди» Святой Иоанн Златоуст говорит, «У Бога нашлось бы много способов, как размножать людей. Ни брак без соизволения Божьего не может умножить род человеческий» не девство повредить размножению, если Бог желает, чтобы людей было много. Какой брак породил Адама? Суммы ангелов служат Богу, и тысячи тысяч архангелов предстоят ему. И ни один из них не произошел от зачатий и родов. Бог тем более мог бы без брака размножать людей, как создал он Адама и Еву, от которых произошли все люди. И вот Помпей дальше продолжает. Кто будет сражаться с врагами, если негде будет взять воинов для непобедимой римской армии? Какая судьба ждет тогда наше государство и граждан? И над кем ты будешь властвовать? Если так будет продолжаться, опустеет земля. Видно, появились новые демоны зла, которые стремятся пресечь род людской. Много в этом роде говорил еще Помпей. Его горестная эмоциональная речь произвела сильное впечатление на царя и вельмож. И вполне их убедила в том, что христиане – это зло. Император вынес суровое решение – отсечь Василия голову мечом, если она откажется выйти замуж за своего жениха. Таким образом схватили Василия, Василу, а заодно Евгению, а также Прота и Акинфы, и привели к императору. Сначала обратились к Василию и предоставили ей выбор, если... Она не выйдет замуж за Помпея, ее усекут мечом. Выбирай. И тогда перед всеми, перед императором, перед вельможами, она сказала. Я дала клятву верности моему небесному жениху, царю царей, Христу, Сыну Божьему. Поэтому отвергаю земной брак, на котором настаивает император. Мне не страшно умереть от царского меча, а страшно впасть в руки Бога Живава. Едва святая Васила произнесла эти слова, как тут тотчас позвали палача и ей отсекли голову. Святая Васила прославлена в лике святых, ее память отмечается также 6 января, и ее мощи сейчас почивают в церкви Прокседы в Риме. Тогда обратились к Проту и Акинфу и предложили принести жертвы Богу Юпитеру. Их привели в храм. Но идол упал к ногам святых и рассыпался в прах, как только они начали молиться Христу. Правитель города Никити, который тоже присутствовал при этом событии, решил, что Прот и Акимф сокрушили Бога Юпитера чародейством и повелел отсечь им головы. А Прот и Акимф, тоже прославленные в лике святых, их память также отмечается 6 января. Их гробы были открыты при папе Дамасия I в 366 году, и над ними вскоре была построена церковь. В настоящее время мощи святого Прота почивают в Риме, в церкви Иоанна Притечи у флорентийцев, а мощи святого Иоакинфа в бастийской церкви апостола Павла. Наконец позвали святую Евгению и начали расспрашивать, как достигли вы такого колдовского искусства? От одной вашей молитвы, величайшей из богов, в одно мгновение превратился в пыль. Боговдохновенная Евгения отвечала. Ошибочно объяснять это волхование. Необоримая сила христиан в едином истинном боге, которому мы молимся и поклоняемся. Вы думаете, что волхвы с помощью нечистых демонов могут подчинять себе богов? Какие же это боги, если они покоряются демонам? Они скорее рабы демонов, а не боги. Считая своих богов великими и благими, вы, однако, недоумеваете, почему они оказываются слабее злых демонов. Все объясняется просто. Ваши боги на самом деле тоже демоны, злые и коварные. Бог же над всеми один, и демоны не могут вынести даже его имени, ибо сказано, как тает воск от огня – так нечестивые да погибнут от лица Божия. Никите поразила логика Евгения. Но правитель был всецело предан Ивлопоклонству и стремился угодить своим кумирам. Он приказал отвести святую в храм Артемиды для принесения жертвы. При этом сопровождавший ее палач потрясал перед Евгением мечом и угрожал расправиться с ней, если она откажется совершить жертвоприношение. Святая Евгения вошла в храм, стала перед кумиром и обратилась к Богу с молитвой. «Боже вечный, ты даровал мне жизнь и до этого часа сохранял меня и мое девство. Ты послал святого духа руководить мой, мной, дай бы я уневестилась единородному твоему сыну. Явись ныне в час свидетельства моего о тебе и соверши чудо. Посрами поклоняющихся глухонемым демонам и прославь почитающих тебя». Едва преподобная Евгения закончила молитву, землетрясение по воле Божьей разрушило храм вместе со статуей богини Артемиды и всеми языческими кумирами. Об этом чуде стало известно многим, и большая толпа собралась вокруг руин храма. Некоторые люди поняли, что христианский бог уничтожил храм и идолов с явлением своей божественной силы. И в скором времени большое количество людей принялись святое крещение. Но были и те, которые оскорбляли святую Евгению, называя ее колдуньей. Когда император узнал о случившемся, он повелел повесить на шею святой Евгении тяжелый камень и бросить ее в реку Тибр. Но Господь не оставил свою угодницу. Камень тотчас отвязался, и святая пошла по воде, как по суше. Тогда преподобную Евгению бросили в сильно разожженную печь. Однако огонь даже не опалил святую. Она вышла из печи совершенно невредимой. Затем ее заточили в мрачную темницу и в течение десяти дней морили голодом. Ну и там луч божественной благодати не переставал озарять преподобную мученицу. Ежедневно святая Евгения чудесным образом получала неземной слабости хлеб. Белый, как снег. Величайшим же чудом было явление в темницу к святой Евгении, Господа нашего Иисуса Христа. «Я твой Спаситель», — услышала святая Евгения, «которого ты возлюбила и ради которого терпишь эти страдания. Ты будешь удостоена великой славы и принята в мои небесные селения в тот самый день, когда я родился на земле от Пречистой Девы». Пусть это будет знаменем для тебя. Явление Господа неизреченной радостью наполнило сердце святой, и она с блаженной надеждой стала ожидать день своего разлучения с телом. В праздник Рождества Христова к Евгении в темницу правитель послал переодетого монахом палача, который умертвил преподобно мученицу ударом меча. Таким образом, преподобная мученица Евгения предстала перед Господом в самый день Рождества Христова. Но так как Рождество Христова великий праздник, то память преподобной мученицы празднуется на день раньше, 6 января, хотя она отошла ко Господу 7 января в самый день Рождества Христова. Ее мать Клавдия и братья взяли честное тело святой, и погребли недалеко от города в местности, называемой Римской дорогой, в родовом поместье, где святая Евгения при жизни похоронила многих христиан. Ныне мощи святой преподобной мученицы Евгении почивают в церкви 12 апостолов в Риме. Чувства ее матери Клавдии были двоякими. С одной стороны, мать радовалась мученической кончине своей дочери ради Христа, но, с другой стороны, она глубоко страдала из-за разлуки с ней. Прошло немного времени, и блаженной Клавдии в сонном видении с великой славой явилась святая Евгения. Она была в блистающих одеждах, в окружении множества царственных красоты дев. «Зачем ты неутешно плачешь обо мне?» — сказала святая своей матери. «Участь моя достойна радости, а не слез». Я и мой отец Филипп, возведенный в чин патриарха в Церкви Небесной, вкушаем неизреченное блаженство, приготовленное мучеником, и пребываем со Христом, как сопрестольные ему. Скоро он примет и тебя в царство славы своей. А Виту и Сергию завещай до конца жизни свято соблюдать звание христианское, принятое при крещении, и быть не только по крови, но и по духу мне братьями» чтобы весь наш род мы принесли Господу как прекрасный дар». Когда святая говорила, блаженная Клавдия видела суммы ангелов, славящих отца и сына и Святого духа. После этого посещения блаженная Клавдия утешилась и продолжала совершать дела милосердия. А вскоре она мирно отошла ко Господу. Святая Клавдия тоже прославлена, и ее память также мы отмечаем 6 января. Братья Евгения, Сергий и Авид тоже всю жизнь были добрыми христианами, хотя в лике святых, как и отец Филипп, не прославлены. Хотя вот мы знаем, что Евгения сказала, что ее отец Филипп патриарх Небесной Церкви. Святая преподобная мученица Евгения явила нам ярчайший образец того, как вот надо жить для Бога. Она презрела все земные богатства и славу, и всю свою жизнь просветила Богу. И была в конечном итоге достойна такой чести принять мученическую кончину в самый день Рождества Христова. И для нас она является примером, как надо жить. Конечно, мы не, не, не должны быть сразу стремиться быть именно мучениками, как Евгения. Но у нас есть на земле своя роль, свой крест. И мы должны достойно, по-христиански, жить ту жизнь, в тех обстоятельствах, которые нам предоставил Господь. Я поздравляю вас с Днем памяти, преподобная мученица Евгении. Храни вас Господь. И ее святыми молитвами. Всего вам доброго!